Да, отличный был день, а теперь у нас луна, звезды, какой то тут фабрикс 0174. Да, светофор красный. О, -о, О, опа, опа. Здравствуйте, здравствуйте. Чё, как у вас дела-то? А? А? Да все шикарь, это чё тут за приветствие такое с миниганом? Я, между прочим, так тоже могу. Опа! Вот так вот и всё. Слушай, ты заметил какой-то тут дисконт-фабрик? Да я чё-то чё обратил внимание на красные там буковки, циферки. Да это кошмар какой-то. На зариге называется. Хули Да. <смех> Замечательно. Слушай, давай позвоним ему. У них тут и номер да, есть. Это... Замечательно. Попробуем, по крайней мере. Контакт, пробельчик. Три пятерочки. Пятерки. 0174. О, отлично. И так, пробел. интересно. Нам вообще продадут хоть что-нибудь. <смех> <смех> Замечательно. Понятно, сбросили. Да, ясно. Слушай, ну, раз нам не хотят продавать ничего, то и фиг с ними. Кстати, ты заметил, тут кое-что еще есть. Mm -hmm. Смотри, если вот сюда добежать недалеко, <соценно> совсем недалеко. Может, мы зря им звонили просто? Я вот только сейчас понял, что, скорее всего, зря звонили. Посмотри. Март. <соценно> <соценно> <соценно> <соценно> Значит, вот там производство да. а тут продажи замечательно В центре лос-сантоса сейл -марк. походу всем у них нужно поучиться Ой, это да Кричащее общем... название рядом находится красные буковки да прям все хорошо а, слушай, в общем я предлагаю нам что сделать Недавно вышел новенький транспорт в Legendary Motorsport. Он mm -hmm. называется у нас Western Ramp and Rocket. Ух ты. Там 925 тысяч стоит. Охренеть, ага. какой байк. Я вот думаю его себе заказать. И посмотреть, что он там вообще может. Кстати, Ну ладно, пусть будет в гараже пентхауса, уж фиг с ним. какие нибудь желтеньким. Да. Светом его украшу. и... Ну давай. Ну мы его еще тюнинг гонем. Естественно. О, oh, у нас гости. Гости, <протествует> это плохо. <смех> Я этого гостя сразу убил, так что не переживай. <смех> <смех> <смех> все в порядке, все в порядке. Здравствуйте, мотоцикл ваш? Мотоцикл ваш. О, у меня еще нет... Слушай, у меня нет к его транспорту никакого доступа. Да пошел, нахуй! Ай, зачем ты меня сделал файрменом? Ой-ой-ой, ой, я тебе так скажу. Надо быстрее отсюда драпать в бинку. А, стоп, в бинку не можем зайти. Я Лестеру позвоню, короче. У меня копы. А ты драпай. А я могу. Я заходил. Ну да. Оп. Драпути. Ну я ща, я Лестеру позвоню быстренько. О, отлично, все. Так, отлично, Лестер, спасибо. Погнали, короче, переодеваться. Надеюсь, нас тут не пришьют. топ оружие доставать-то не можем. Ты сразу шортом, брюки. А что у нас появилось новое? Бу. Да ничего у нас нового нету, я просто хочу одеться как байкер, ну мы же байки покупаем, так что давай И nee. Кстати, помнишь, у нас было все с ареной связанное, там много всего интересного, вот битва на арене, штанчики Они же там кожаные есть mm -hmm. Вот, я думаю, какие-нибудь кожаные штанчики себе взять Черно-красные кожаные, кстати, неплохие Черные кожаные штаны а у меня, кстати, О. белые стоят. Нормально, чем? Почему? А белая кожа это чья кожа? Не знаю. Ладно, я, короче, возьму себе черно-красные кожаные штаны за 42 тысячи. Нормаз, да? Блин, я хотел взять. Ну все, поздно, надо было быстрее брать. Бери себе тогда какие-нибудь белые кожаные. Белые кожа <состр> они, у Остав, они у меня есть, оставлю тогда их. Они у меня не надеты. Что так, э -э -э у нас там есть? вверх верхняя одежда, домашняя, особый верх, футболки. У меня <со Fabian> даже пепельные есть, пускай будет пепельный. О, как. Свитера. Да что ж такое-то? Господи, как много верхней одежды, это просто жесть. Бриллианты. А, битва на арене наш первая, господи. Да? <laughs> да, она Точно. первая самая. Апокалипсис. Так, ну тут целая куча всего интересного, Или но мне фэнтези. это не очень интересно. А фантастика и кошмар, они, по-моему, только футболочки. Ага. Да, так что нам из апокалипсиса выбирать. Я а из -за апокалипсиса, кстати. Прикольные футболки есть. <laughs> Типа две луны и пришелец. Красноватый кожей и перья. А я не знаю, вот это вот красноватый вообще или какой цвет? Yeah, around, белый кожей и перья. А, вот, красно-черный верх кожи и перья. Вот такой я возьму. Пожалуй, будет нормас. Сколько он там стоит? 52 тысячи, капец. Так, слушай, единственное, что я хочу... Пожалуй, это снять свою замечательную маску. Mm. Так, а где у меня там вот? Оранжевый или красный? Нет, это вот тут у нас. У меня есть белый. Как тут много всего. Шапки, маски. Вот, маска, виноград. Убираем все, господи. Сколько же у меня этих масок, ты не поверишь просто. <laughs> Капец, масок. Я просто себя в кармане таскаю их. Oh. Так, что у нас I'm по sorry. одежде есть? Ой, I'm... не по одежде, по обуви. А где Битинка. у нас обувь вообще? Угу. Вот она. Так, вот головные убор. Там ботиночки, окей. Uh -huh. А меня здесь пропустят? И у меня топы. А, вот обувь, отлично. <laughs> Замечательно <laughs> просто. По соседству с тобой. Белые с подсветкой. Бой. Oh, no, битва на тут. арене. Обувь. Не совсем с подсветкой. Ah, понятно. Песочные ботинки, черные ботинки. Куча ботинок с подсветочкой и без. Хм. Я, пожалуй, возьму красный с защитой. Ну, типа, знаешь, у меня сверху красная, снизу красная, посередине черная. Так, слушай, я только хочу себе какие-нибудь очочки. Очочки, очочки, очочки. Да что ты там вообще тарахтишь? Нет, не профессиональные, а спортивные... Не, ну я же не на лыжи собираюсь. Повседневные. Ну, блин... Такое себе, хотя бордовые казуалс. А возьму? Почему бы не красные казуалс? Но Может у тебя получается взять... что белые? Нет, я красные Что-то они у тебя по-моему они... различаются от моих. Вообще, что мы одели? Два брата, блин, карбата. Ладно, погнали, нас ждут наши мотики. Тебя уже доставили? Да, надо заказать. Так, я так. случайно маривезер позвонил. Я надеюсь, они сейчас его зовут. Ой. Так. О, функ. Слушай, сколько тут всяких марк? Так. Вот, вот он, он. замечательно. Елин нашел его в своем гараже. так кстати, нашел свой заказал? Mm -hmm. Что-то я его не вижу. Потерялся? Слушай, это не туризма. Нет, не... это Рокет uh... Да, да, да, да, да, да, да. Значит, он О, oh. значит едет. А у меня уже приехал, кстати, смотри, вот он. Едить, колотить, посмотри, что это за байда. Я сейчас сажусь. Как тебе вообще Нормально? Это что? Здрасте. О, о, о! А почему я в асфальте? Да нет, ты окей. Ой, нет, как я же... Как асфальт. же... Он, короче, назад... Вот. Поворачивать. Слушай, Ой. а мы что назад ногами сдаем? ха ха ха ха есть. Куда ты меня потащил? Скажи мне. ха ха ха ха Блин, он вообще не поворачивает Это Дракстер, короче, да Это капец, это вообще не под улицу Слушай, ну чё, пойдем его Слушай, а мы доедем до тюнинга вообще на нем, а? Не знаю, не знаю, поехали Слушай, поехали, короче, знаешь куда? Поехали мы Кстати, во-первых, побыстрее Потому что к нам кто-то отчаянно спешит а во-вторых поехали в наш этот мастерскую арены. Угу. Так. Слушай, не, ну на скорости он более-менее еще поворачивает, кстати. Есть такое. То есть еще а, можно да. как-то подрубить. Да, да, да. Минимальная скорость, и это вообще просто какой-то кромешный. Так. Ой, я разогнался, капец. Да, неплохая скорость. Слушай, очень быстро разогнался. Это на дефолте. Я не уверен, что быстрее у него есть байки на прямой. А -а -а. здравствуй. ты справился с управлением, да? Здравствуй, стена. Так. шлем. Замечательно. И мы заезжаем, заезжаем, заезжаем. Давайте посмотрим, что у нас есть на него. Итак, по броньке у нас все очень даже замечательно. Тут скидосик. Тормоза ставим максимальные. Да, торможение особо не увеличилось. Движочек. Настройки двигателя. Чего? Воздушные фильтры. И настройки двигателя. Интересно. Интересно. Закупаем все. Так, а мне интересно, что тут в воздушных фильтрах? О, как? Да? Смотрите, такие фильтры, такие. О-хо-хо-хо! О, вал впуск и три впуска. Э, стандартные 2 здесь 3 и по-моему вот этот какой-то какой-то поинтереснее давайте его поставим nice. так клаксон но тут вообще пофигу фары понеслась у нас значит стандартные можно ксенон можно белый а можно я даже не знаю под, под какой цвет тут это все долбануть давайте какой-нибудь Желтый, золотой дождь, оранжевые Может, реально в оранжевом цвете сделать? Почему бы и нет, да? А Давайте долбанем в оранжевом цвете. И понеслась. Ah. Дальше у нас раскрасочка. Масс медиа. С такой стороны, с сякой стороны. Здесь у нас Important Rage Important В принципе, неплохо так раскладка Trial of simon Specials Tackle out Это как-то вообще Минималистично Das ist Танч. достаточно неплохие раскраски если честно вот под это О, табак табак ага. табак старый добрый вимер и вишенки черри поппер ну еще есть такая счастье в неведении что что оно такие неплохо выглядит. Счастье это в неведении. но ну, даже не знаю, табак. Не, ну, блин, вишенки тоже интересно смотреть. Дилема, да? Вишенки или счастье в неведении? Ну, давайте. Тачка будет давить. Так. Это нам ничего не надо. Номера ставим наш. Ставим наш. Окраска. Значит, основной цвет. Хром. Классика. Э -э Банда матов. Металлик. Перламутр. Графит. О, Может быть, заледенить? Тут вот будет прям... Блик такой Красивишный Или закраснить Закраснить вообще никак не красится Самое интересное Поэтому давайте Ледяным долбанем Так, а доп цвет у нас будет э Тоже металлик давайте Ага, он снизу, да? Угу. Ярко-оранжевый Оранжевый, оранжевый Рассветно-оранжевый Лососево-розовый Блин, тут над каким-то, я даже не знаю Гранатовый М -м, Может реально гранатом долбануть? ведь интересно да будет так вот о красоте хочу... birthday ставим его и у нас трансмиссия конечно же максималочка турбонадув долгим максимум колесики значит время дыма от покрышек а здесь у нас мы можем поставить hmm. красненький, <крыш so nice。<крыш да? Красненький, или все-таки оранжевенький, или желтый. Давайте оранжевый запилим. Так, ну и улучшение шин пули стойки. Закидываем сюда, и как бы все. На этом все, мы просто покидаем мастерскую и посмотрим, что придумал Делл. Так, опа, здрасте, ух, ух, здрасте. в О, у тебя шлем. А, не фигасе, ты решил там... все-таки. Да, я решил все-таки. Сигареты. Слушай, не, ну мне просто понравилось, реально, прикольная получилось раскраска такая сигара. А ты я вижу так. Под шлем покрасился я. Да, я уже заметил, да. Я правда не помню, как эта раскраска называется. Самая последняя. Да, самая последняя. Ну, чё-то как-то... Я все таки решил остаться с сигаретой. Такая, знаешь. Зато смотри, у нас чарджеры одинаковые. <сíх> <сíх> Просто. А ты полистайки по крышке поставил? <сíх> да. <сíх> И <запрел>. двигатель раскачал. Слушай, ну поехали тогда... Погоняем немного. Я слушаю. Думаю, сначала поехали мы максималку. Посмотрим, как... О! Слушай, ты мне там хребет не сломал так? Слушай, ни хрена он как сзади, не видел, как он сел? Типа Оп. сзади, нет, сзади подойди. А -а -а. С... Не, слезь и сзади мотика подойди. Он меня снимет шлем. Ну и пофиг, наденет нового. Не, там может быть другой. А -а -а. Ну, пойдешь, перекрасишь. Ч ⁇ тебе стоит, господи? Опа, смотри, смотри. Ой! Я куда-то не туда поехал. Ладно, поехали, короче. решил сократить. Так, я вижу, у тебя там проблем. Не, у меня там не проблем. Просто этот мотоцикл, он все пытается боднуть. Вот все, что... Все, что стоит и не движется, он пытается подвигать. Вот это как вообще называется. Так, мне нужно к тебе съехать, наверное. А я не знаю. Да, могу. нужно как-то съехать, потому что у меня сейчас есть идея. Тут же есть такая штука замечательная, и я хочу на ней попробовать. Прокатиться. Так, ну-ка попробуем вот так вот. Нет. Так, ну-ка, давай, просто давай, не давай, давай. У -у -у! В космос отправился я. Ну, почти. Я думал, будет поепить. Я съезжаю ну, вниз. А я заехал наверх. Да ну. Да-не-не, не так наверх. Так, ты где вообще? Аэропорт-мен. А, вон ты где Ну ладно, я поеду к тебе тогда. Я поднимаюсь. есть такая фигня. Ни хрена он... Слушай, он быстро очень разгоняется. Хотя ни хрена не управляется То есть, если ты нажимаешь на газ То управление от него вообще не жди То есть, обязательно нужно на тормозах поворачивать Вот это, кстати, интересно Так, слушай, ты тут, да? Я, Я здесь. так понимаю... А, ты наверху? Съезжай, давай У меня есть у ужасная идея Просто ужасная Слушай, а где тут вот эти штуки с разгоном-то они нормальные? Где... Откуда нормально можно так плюхать? А, ну вот отсюда. Давай съезжай. Будь. Как ты там? Съехал? А с этими, ты думаешь, не можно вот здесь? Юху! Чё? Это ты такой устойчивый, что ли, я не пойму? За что мне дали звезду? За то, что ты меня чуть не убил. Потому что я в тебя врезался. Нормально, да? Слушай, у меня такие брутальные подтеки крылья. А, ты вот так я решил перелетел. это всё сделать, да? Окей. Не, а я хочу полетать на другой штуке. Вот тут есть. Сейчас попробую взлететь. Взмыть в небеса! О, нифига себе, ты там подлетел. Все, на этом мое подлетание закончилось. <свист> Слушай, а где мой мотик? Так, а я выжил? А ты его не видишь? Где мой мотик? Я. -а. а вон он. А он, подожди, возле он меня он стоит. Да-да-да. Он Не да -да -да. показан, но он вот прям рядом. Да-да-да. Я тоже что-то не сразу увидел. Чуть-чуть ХПшки осталось. Ну замечательно, просто замечательно. Прям Повезло. Вот так вот, короче. Прыгать на этом мотоцикле это все равно, что убиваться. Ну что, погнали погоняемся в аэропорту. Елки mm -hmm. зеленые. Управляемый вообще. Развернуться на нем это какой-то ад. А кстати, я сам же говорил, что на полном газе открытом он не может управляться и при этом на полном газе поворачиваю. Oh. Я молодец. Я молодец. не сработал. Первый раз было лучше. Ну-ка давай я попробую. Трында. Не сработал? Нет, сработал. У меня на другом конце. Вот как ты не падаешь с него? Я каждый раз, как во что-нибудь врезаюсь, меня просто с него. Так я не врезался. Ну я понял, да. Поехали, короче, напрямую. Слушай, ну тут уже раздолье. Тут не надо думать о поворотах. Да. Взял и поехал просто. <свист> Блин, я хотел на траве подлететь. Но не хочет. Ну-ка, дрифт. А будет дрифт, кстати? Я думаю, вряд ли. Ну да. <свист> тут дрифта вообще <свист> не пахнет. Зато как там дракстеры профессиональные... Подожди, а он что, неприводным Нет, он задний. А, ну все, да, я просто пытался на тормозах. Ну вот что ты сделал, а? Вот что ты сделал? Лампочки снес. Не, снес... Не сносил лампочки. Не снеси свои лампочки. Так. Давай на линию, короче. По линии выстраиваемся. Ты знаешь, как в Драгстере дают старт? Нет. Знаешь, ну, я тебе сейчас расскажу, но для начала, знаешь, что для начала делают? Да, правильно. Потом чуть-чуть стартуют вперед. Поехали вперед-вперед-вперед чуть-чуть. Потом тормозят. Вот, и откатываются назад. Да, мы будем делать прям все, как по-настоящему Дракстер. Да, да, вот именно Я думаю, нам нужно соревнования устроить. Это все детская ерунда и нужно прям на трассах гоночных так подожди подожди подожди еще будут гоночные трассы для начала выравниваем переднее колесо прям хорошо все отлично так а ну тени? дальше нет вот так и когда она рванет зажимай пробел и газ Ну, собственно говоря ручничок и газ и когда будет взрыв, полетели. Ага, сейчас я только слезу. Мне нужно проверить, двигатель было. Все, нормально. Холодно. Полетели. Вот кто-то старт просрал. Не зря я все-таки слезал, да? Ну, у нас с тобой, слушай, у нас с тобой тюнинг, я думаю, одинаковый, поэтому так оно и останется. Вот кто старт просрал, тот и просрал, как говорится. Ты чё там, слепстрим мой ловишь, да? Ах ты, вредный. Ой-ой-ой. ой Да-да, давай, прямиком в стенку. Почему в стенку? Я поехал обратно. А, поехал обратно, окей. Хоть в чем то я победил. А, потому что, что поехал обратно. Да, <свят> Слушай, но ну, управляется он не так отвратительно, как я думал. Да. Я думал, он вообще да. просто по прямой будет игнорируя все, что только можно. Все законы физики просто. Оп, блин. <свят> <свят> <свят> а я думал миллиметраж сработает. Но нет, нет. Не сегодня. Где то А, вот что значит лобовое столкновение просто не сделать на этой хрени, да? А, слу... слушай, у меня есть отличная идея. Mm -hmm. Слушай, как ты относишься к тарану? Я надеюсь, Я что протаранил. хорошо. Я протаранил. Кого там протаранил? Становись на стартовую Свой линию. Свой бок. Короче, становись на стартовую линию, выравнивайся по желтым фонарикам. Ну, по центру, короче, становись. Mm -hmm. Вот, я буду выравниваться по желтым фонарикам. Ты когда их увидишь, я не знаю, когда у типа появляются там. Прямая с желтыми фонариками, вот. И ехай, короче, прям вот. Прям вот выравнивайся, выравнивайся. Пусть будет не максимальная скорость, но, за но зато прям вот мы влетим друг в друга. Я шлем Ты поменял готов? Ну хорошо. Короче, по желтой линии. Да. Окей. Okay. Три. Два. Один. Погнали. Так, выравниваемся по желтой линии. И на закате. Главное не промазать. Главное не промазать. Бу! Вот это был эпик, слушай. Вот это мне нравится просто вообще блин это было это было классно. мне понравилось но заметь кстати то ли я начал раньше разгоняться у меня скорость была выше то ли что но у меня мотик типа остановился у тебя он нашеб меня подлетел подпрыгнул да ну чё, поехали по городу покатаемся посмотрим что удобно как главное чтобы за нами вертолеты не за не захотели полетать. Тогда будет очень плохо все. Открывай. Да, да. <свист> <свист> Блин. О, нормально. Хоть чарджером, они а башкой. <свист> <свист> <свист> я думал, я уже башкой буду открывать. О, слушай, о ты, о кстати, о есть... О о о опа. Травка-то меня как смутила. Смутила? Да <свист> мокрая трава. Ой, бывает... Я не знаю. Это просто, это просто невозможно. Опа. Это прям эти бревнышки так прям реагируют. Ну-ка, ох о. о! Кажется, я это в домике. Ты в домике? А, -а, а Ты в парковку в это влетел? Нет. Ты можешь посмотреть. Ну-ка, ща подъеду. Опа. А, -а. Это где? Подожди, ты где? Я где ты? Я в домике. Да ты не в этом домике. О, О, все, все, все. Я просто думал, ты в этом домике. Давай, выезжай. Слушай, кстати, интересно. Нет, уже не могу. Ну давай я тебе что-ли помогу? Колеса колеса сплющила. И не туда, и не сюда. Ну, давай я тебе чуть-чуть помогу. О! О! Нормас? Не знаю, сейчас посмотрим. О! О. Да-да-да-да-да, все, отлично. отлично. Все, выезжаем. Уау! Ни хрена ты там! Да стой, подожди! Ты об меня поворачиваешь, да? Вот интересно, а мы в этот гараж въедем? Поместится он? А, ну да, тут гараж, в принципе, большой. Вот тебе лайфхак, как от гребаных копов спасти. Да. Тебя убил гараж, да? Замечательно. Нет, Просто, не гараж. Да. Моя трехколесная. Ну давай, вот, короче. Это моя теперь трехколесная, а там твоя трехколесная. Че бы нет ты. Давай, подлетай на вот этой горке, господи, я даже я через поребрик не могу заехать просто. Блин, я Блин, я как улиточка еду, я не могу через него. Опа! Что-то мне не твой байк не выдает шлем. А, ну там же мой байк, я без шлема всегда езжу, я опасный парень. А что тебе выдает? Да, смотри. Замечательно, но все. На кепку одеваем. Ладно, поехали в казино. Поехали в казино. Я уже задел. Задел, задел. Какой задел, большой задел. Замечательно. Кстати, а какой гудок ты все поставил? То есть ты вообще не менял гудок? я никогда не меняю гудки. За тобой, грузович Давай батл, батл, батл. Куда? Слушай, а как я тебя догоняю? Давай! Ох, ё, о. О, не, я я я я поймал болит Все в порядке. Блин, как же по городу сложно гонять-то, а? На этом чуди-юди uh -huh. Так. Слушай, ну ты от меня прям улепетываешь, я тебе хочу так сказать. Да я ему на одной скорости. Ну да, типа вот как была разница, так она осталась, но я тебя догнать вообще никак не могу. Но этот мотик... Ты куда поехал, вот ты мне сказал? Я поехал навстречу. Да, я уже Слишком скучно. Да, да, да. Только нам вот уже сюда надо. Мы уже дома. Вот Тау Чен <с burt> не дома, а мы уже дома. Понимаешь? Тау Чен, все, до свидули. Да, Тау Чен не Тау Чен. Ох, замечательно, все. Блин, я хочу сократить. Но, кстати, а его можно будет припарковать? Мне вот просто интересно, его можно будет припарковать. Наш Рэмпант Рокет не для сокращений. А, слушай, его может парковщик припарковать, ты представляешь? Hey. Опа, у меня тут гости. У меня тут гости в желтом халате. <laughs> ну ладно. Он уже просто пошел. Давай устроим парню сюрприз. А, ты кустар кустар хочешь партвар, прям да? вот. оп минус дверь давай припаркуем <связывая> <связывая> подожди а куда давай ты вот... хочешь не давай короче я припаркуюсь вот так о Во, нормас ну блин не я слез я слезаю да да ты короче паркуйся задницей тут что что это что он прется? он ко мне придется нет, он сказал что, Иисус. Что он хочет? Иисус, ну и фиг с ним. О, батл, батл. Батл. Все, больше нет нашего Иисуса, да? Блин, да как его припарковать? то Ядриц, коломадриц, ты что там устраиваешь? Я защищаю. О, все. Прикинь, парень удивится. Вот нигде... Слушай, места на парковке ну вообще нет, да? Опа. Откуда сняли-то? Это мне отомстили. Я понял. Короче, мстюны, всем до свидания. А мы пошли мстить. Да, конечно.